Ложка, посмотри какой тикток. Мы что то такое не делали с тобой? Такой ола, ола, ола. Да нет, давай другое, Это уже все делают. Ты нормальный, нормальный. Стоп, все, давай. Да задержу. нет, уже все делают. <как> <как> <как> вот уж молодежь не успеешь отвернуться. А они тут сразу тиктоками балуются. Да нет, дедушка, мы всякие видосики смотрим про футбол. Дед, ну мы же не тиктокеры, мы футболисты. Ну да. Как сезон там провели? Дублем, мы стали. Между прочим, второй раз. Ага. Вот это вы молодцы. вам бы уже жениться пора, а вы все за дубом бегаете-то. А а как там Смолевичи-то сезон провели? На первом. Чего-чего? С конца. Вообще-то, дед, Слуск 3.0 прибили. А, да! Помню, помню, был! Сам видел! Дальше сахаром выгощали! Дедушка Мороз, можно нас больше времени не удавать? Мы будем работать и очень стараться! Пожалуйста! Пожалуйста. Ну смотрите! Вы же наша молодежь! Болельщики на вас очень надеются. Обещаю, девушка. Ой, чуть не забыл. Вот вам подарочки. Это, Владик, тебе. Кушай, массу набирай. О, и тебя, Никитка, это тоже касается. Кушай с ложкой, с одной ложки. Кашу кушай и тренера слушай. Ну вот, Никитка, и тебе подарочек. Теперь можешь снимать свои тиктоки. Ой, спасибо, дедушка. Вот. Дедушка, конечно, я буду снимать на такую-то камеру. Вот, но слушайте внимательно. Если вы не выполните свои обещания, то вас ждет мой третий подарочек вон там, в углу. Вот это поворот. С наступающим, друзья! И достигайте своих целей!